Всем привет! Меня зовут Махмутов Сергей, это компания Вкус Детства. Я являюсь техническим директором этой компании. В этом видео мы разберем несколько вопросов. Первый вопрос связанный он с тем, почему стандартные трехрежимные карамелизаторы уходят в прошлое, и на смену им приходят универсальные модули. Второй вопрос. Каким образом этот универсальный модуль позволяет нашим клиентам, нашим партнерам подстраховать свой стартап, от возможности неудачи какого-либо продукта. И третий вопрос. Каким образом на этом оборудовании можно зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц? Что касается карамелизатора и почему стандартные карамелизаторы уходят в прошлое. Вот стандартный карамелизатор, мощность его полтора киловатта, Он имеет три режима работы. Включение происходит вот этими вот кнопками. сверху установлена, значит, 6-литровая емкость. Подогрев этой емкости происходит только с нижней части, там стоит нагревательный элемент и собственно вот эти три режима регулируют его мощность, максимально полтора киловатта, можно киловатт и можно 400 ватт. Разогрев идет только снизу, собственно именно поэтому нам необходимо больше времени затрачивать для того, чтобы мешать карамель, посмотреть чтобы она не пригорала, чтобы она не убежала и так далее. Потому что когда температура ее превысит необходимые ответки определенные, она закипит и может быть выкипит также может пригореть. В чем принципиальное отличие универсального модуля? Прогрев емкости идет со всех получается пяти сторон, а нагрев идет равномерный, при этом мы выбираем не мощность нагревательного элемента, а на датчики устанавливаем температуру необходимую нам. Температура приготовления к мрамели например 240 градусов. Устанавливаем температуру, засыпаем все необходимые ингредиенты в емкость, закрываем и она сама по себе готовится. Нам нужно лишь периодически помешивать ее, ну, чтобы смешать ингредиенты. Перед нами многофункциональное, так сказать, устройство. Здесь находится 6 активных емкостей и одна пассивная дополнительная. Почему же все-таки эта модель оборудования позволяет нашим клиентам застраховать свой стартап от неудачного старта, от неудачного, допустим, выбора продукта? Этот э, аппарат предназначен для изготовления, ну то есть сейчас он используется у нас. Для изготовления восковых ручек 3D копии руки в нем находится воск. То есть вот у нас несколько емкостей. Здесь у нас находится синяя, синий воск. Здесь он просто белый прозрачный. Здесь желтый. Тамалиновый. Зеленый цвет. красный. Ну и в последней емкости у нас находится холодная вода. То есть вот это оборудование, мы его установим в торговом центре. Открытие у нас намечено на следующей неделе, я думаю к среде. Значит установлена температура у нас 60 градусов, там находится воск и можно будет делать восковые ручки. Примерно вот такие вот в офисе менеджера у нас сделали. делали. В случае если мы захотим изменить немножко направление, да, и ручки, допустим, будут продаваться не так, как нам хотелось бы, или мы просто захотим поэкспериментировать, мы можем просто заменить содержимое емкости, допустим, наш шоколад. То есть помоем емкости, вылим оттуда парафин, установим температуру на 45 градусов, нальем туда шоколад, разного вида может быть шоколад, да, молочный шоколад, белый шоколад, клубничный, малиновый, там, Писташковый шоколад, может быть шоколадная глазурь и так далее. Выбор безграничен. 6 емкостей, устанавливаем температуру и делаем различные изделия из шоколада. Если же мы захотим продавать там яблоки в карамели, точно так же мы меняем содержимое этих емкостей на карамель. И можем делать яблоки в карамели, можем делать леденцы. Устанавливаем на датчике температуру, необходимую нам. Рабочая температура карамели 160 градусов. При этой температуре карамель у нас остается в рабочей, в рабочей консистенции, при этом она не подгорает и продавцу нужно тратить меньше времени для того, чтобы за ней следить. В принципе вообще никакого времени не требуется для того, чтобы за ней следить. Именно поэтому старые карамелизаторы, карамелизаторы старого вида, теряют свою актуальность на сегодняшний день и на смену им приходят вот такие универсальные модули. Универсальный модуль может быть выполнен в различном исполнении. Мы можем его вмонтировать в любое оборудование, показанное на нашем сайте. Также вы можете ознакомиться с перечнем оборудования, там более 500 наименований, на нашем интернет-магазине. Ссылку увидите под видео. Универсальные могут, ли, могут быть оснащены от 2 до 10 емкостей, в зависимости от ваших пожеланий. Объем емкостей также может быть различен. Уточняйте эту информацию у менеджера.